Changing your voice like that really strains the throat. если ты станешь причиной моей смерти то я бы предпочел умереть именно так